Всем добрый день. Меня зовут Блажневский Александр. Сегодня хочу снять видеоролик о том, как выбирать фундамент плита против свай. Плитный фундамент против свай на Прежде всего, нужно сказать, что фундамент – это фактически все то, что находится ниже нулевой отметки дома. То есть это не отдельно плита, это не отдельно свай, не отдельно ростверк, а это комплекс работ, которые э, выполняются до кладочных планов, ну, до кладочных работ. То есть ниже нулевой отметки дома. То есть в случае плиты это, собственно, плоская фундаментная плита, а в случае свайно-ростверк фундамента это сваи, ростверк, плиты. В таком случае это у нас получается идентичные по конструктиву конструкции. Так вот, какой из этих двух фундаментов лучше плита против свай? Итак, вот такие архитектурные решения подготовил заказчик. Предоставил мне для того, чтобы сделать расчет фундамента, подобрать какой ему лучший фундамент. Ну, Никого не хочу обидеть, <смех> но глядя на эту архитектуру дома, первая мысль, которая меня посетила, это вот дюймовочка, которая, которая карабас-барабас на сцене заставляет петь песни короля и шута, потому что видно, что это не сам архитектор, э, сам заказчик рисовал, а нанял какого-то архитектора, девушку архитектора, Марьину которая всячески пыталась сделать дом красивым, но тут нет ни симметрии, ни каких-то рациональных законченностей. То есть пустой фасад, полностью асимметричный. Ну, этот ролик не об этом, этот ролик о фундаменте. Так вот, план первого этажа. Что мы видим? Что есть коробка с наружными стенами, облицованные наружные стены кирпичом, есть внутренние стены и расстояние между стенами 4,5 метров. То есть довольно-таки большие пролеты между стенами, что будет сказываться на нагрузку на стены и от кровли. От перекрытия кровли. План второго этажа. Мы здесь видим, что стены второго этажа расположены над стенами первого этажа. Нет консольных свесов. Те же самые большие пролеты для перекрытия и кровли. И вот конструктивный разрез здания. Поперечный разрез по лестнице. Да, все то же самое. То есть... Какой-то фундамент, какой мы будем выбирать. Бетонные полы первого этажа, железбетонные полы, железобетонные перекрытия первого этажа, чердачные перекрытия. Так, что у нас наружные стены? Это кладка из керамических блоков 380, утепленные и облицованные кирпичом. Внутренние стены... Это кладка из полнотелого керамического кирпича, 380. Кровля по деревянному стропильному каркасу, битумная черепица, покрытие. Итак, перед заказчиком встает выбор. Плоская фундаментная плита, либо свальный свальный фундамент. У каждого фундамента есть свои плюсы и минусы. И если посмотреть на плоскую фундаментную плиту, то один из плюсов – это низкий цоколь. Второй, что нагрузка распределена по площади плиты, из-за из чего возникает в основной части плиты избыточные напряжения, но там, где идет нагрузка от стен, толщины 300 миллиметров достаточно на продавливание. И почему-то у заказчиков сложилось ощущение, что это дорогой вид фундамента. То есть вот один минус, два плюса, один минус. Свайный ростыровый фундамент. Он обладает высоким цоколем. Вот если посмотреть картинки, то плоская плита 300 лежит практически на земле, и с нее начался, начинаются пироги пола. А свайный ростыровый фундамент... Он расположен от земли, на нем лежат плиты, и на плитах будет тот же самый пирог полу первого этажа. То есть это будет довольно высокий цоколь, и отметка нулевая будет высоко от уровня благоустройства. Ну, конечно, любители, но я считаю, что это все-таки минус. Лучше делать 2-3 подъема с уровня благоустройства на первый этаж, на чистый пол первого этажа, чем делать, как здесь там 5-7 подъемов ступеньком. ступенькам. Мне кажется, это уже устаревший подход к архитектуре. То есть, свайный роствер и фундамент – это высокий цоколь. Нагрузка, вот здесь на этой картинке очень хорошо видно фотографии, что нагрузка, вся от веса дома будет сконцентрирована на сваях, на которых расположен ростверк. И вот эти сваи должны отвечать несущей способности. И... Если выполнять этот фундамент на глазок по типовой схеме, как все строители бригады рекомендуют, по совету опытному строителю, то с большей вероятности можно не угадать. И почему-то сложилось мнение, что вот этот тип фундамента, он дешевле, чем залить плиту. И вот когда мы с заказчиком обсуждали эти два варианта, Заказчик сказал фразу «Грунты у меня хорошие, зачем же я буду переплачивать за плиту?» И когда я услышал эту фразу, я понял, что я обязательно сниму видео на эту тему со сравнением вариантов. Итак, сравнение вариантов. Я перечислил прямые затраты, которые требуются на возведение фундамента и рассмотрел, что будет при этих двух вариантах. То есть плоская плита и свайно-ростырковый фундамент. Дренаж. Первая позиция – дренаж. Дренаж требуется однозначно для плоской плиты. Для того, чтобы в песчаной подсыпке, в песчаной подушке не скапливалась избыточная влага, чтобы она уходила из-под плиты. Но также дренаж требуется и для свайно-ростыркового фундамента. Потому что если в зиму залить фундамент, оставить его не на, без нагрузки, то... Процесс пучения, морозного пучения никто не отменял, и сваи будет выдергивать из земли. Поэтому грунт, грунт вокруг дома, площадка вокруг пятна застройки, она должна быть максимально сухой, чтобы не было избыточной влаги. Поэтому дренаж требуется практически для всех типов фундамента. Закладные инженерных сетей для плоской плиты, они выполняются до начала собственно, палубочных работ, и уже потом на них выполняется монолитная плита. А, но и в свайно фундаменте тоже. Мы можем забить сваи, можем сделать ростверк, но закладные инженерных сетей мы должны проложить до того, как смонтируем плиты перекрытия. То есть вот эти две первые позиции, они одинаковые для двух типов фундамента, поэтому они в сравнении не учатся. Уйдет, я их просто перечислил. Котлован. В случае плоской плиты мы должны сделать котлован глубиной всего 300 миллиметров, но ширина этого котлована будет значительно больше, чем площадь самой фундаментной плиты. То есть если фундаментная плита у нас в данном примере 150 квадрат, 155 квадратных метров, то мы отступаем еще по полтора метра по периметру, делаем котлован, и получается уже площадь 250 метров квадратных. Это 75 кубов. Грунта надо вывести. Ну, это в любом случае одна машина смена. с свальный роскошный фундамент мы делаем траншею. Ее длина 79 метров погонных, шириной метр для удобства работы установки опалубки и глубиной примерно полметра, там плюс-минус. Получается 40 кубов. Нужно вывести грунта из-под пятна застройки. Практически вдвое меньше, чем при плите. Но также это одна машина смена. Песчаная подушка. Мы засыпаем в случае плоской плиты всю весь котлован песчаной подушкой. Там 250 метров квадратных на, на полметра толщины. Ну, потому что, почему больше потому что уплотненный песок больше, чем привозной песок. Поэтому мы выкопали котлован на 30 сантиметров, а засыпать его будем на полметра с учетом коэффициента уплотнения. И получается, нужно 125 кубов, это плюс-минус 65 тысяч. Я по расценкам посмотрел на, по состоянию на ноябрь 2021 года. Вот. В случае свайно такого фундамента нам нужно 79 метров погонных, это где-то 40 кубов, получается 20, 21 тысяча рублей. То есть примерно в три раза дешевле песчаная подушка обойдется для свайно такого фундамента. Но зато установка свай взял обычный вариант 200 на 200 на 3 метра. В случае плоской плиты, разумеется, нам сваи не нужны. А в случае свайно русского фундамента нам требуется 49 штук. Я посмотрел, сколько это будет стоить на калькуляторе одной одного известного производителя свай. Он указывает там 50 километров от Москвы. Вариант с распушевкой, с ней распушевкой, доставка, забивка. Это получается где-то 5-600 рублей за сваю, за штуку. И получается где-то на 274 тысячи. Мы должны заплатить за установку слайд. Арматурный каркас по типовой схеме. То есть мы по плиту армируем нижней сеткой 200 на 200 из 12 арматуры, верхнюю сетку 200 на 200 шагом из 12 арматуры. Получается при стоимости там, 100 тысяч рублей за тонну, это с доставкой, ну, плюс-минус, небольшая разница, получается там 415 тысяч нужно за арматурный каркас плоской плиты. Свайный ростерковый фундамент по типовой схеме требует намного меньше арматуры, то есть три стержня внизу, три стержня вверху, обвязываем хомутом из восьмерки, и все это выходит там на 0,63 тонны, то есть на 63 тысячи. Ну, сколько это практически, сколько я, в 7, в 6, в 7 раз меньше требуется арматуры для свайно-росткового фундамента. Монолитный бетон на плоскую плиту нам нужно почти 47 кубов, это на 235 тысяч. Для свайно-росткового фундамента нужен только на ростверк 79 метров погонных, это 38 кубов. Ну, чуть меньше, и на 190 тысяч рублей получается. Плиты перекрытия. В случае плиты нам плиты перекрытия не нужны, а в случае свайной растворной фундамента нам требуется порядка 300 тысяч рублей на плиты перекрытия положить с учетом еще и работы крана. Итого, если мы сопоставим все вот эти прямые затраты на устройство фундамента, то есть до нулевой отметки нашего дома, весь комплекс работ от земляных до нулевой отметки дома, то в случае плоской плиты нам требуется 715 тысяч при армировании по типовой схеме, а в случае свайной ростокового фундамента нам нужно 859 тысяч. То есть плоская плита получается дешевле незначительно дешевле, чуть-чуть дешевле. Здесь некоторые затраты дополнительные можно здесь учесть. Там по гидроизоляции, например, у кого-то, например, плиты со скидкой будут или сваи со скидкой. бетон подешевле, арматура подороже. То есть эти цифры могут немного измениться, но порядок цифр мы видим, что он одинаковый. То есть... Выбор фундамента обусловлен больше архитектурными решениями, чем там, перепадом высот на рельефном участке, там, наличием гаража, отсутствием гаража. То есть выбирать должен архитектор совместно с конструктором. Но тут есть нюанс в этом расчете. А нюанс заключается в том, что заказчик сделал геологию. И поэтому мы знаем состав грунтов на его участке. Грунты, так слову, обычные. Ничего здесь нет, никаких там посадочных грунтов, провальных грунтов, то есть обычные грунты. А если есть обычные грунты, значит мы можем посчитать два типа фундамента и уже точно определить все затраты на устройство этого фундамента. И вот. Первый вариант – свайный ростроковый фундамент. Мы создаем его модель SCAT. 49 штук свай, рострок высотой 800 мм. Сваи из 200 на 200 Загружаем нагрузкой от стен первого этажа, на которые опираются плиты перекрытия и кровля. Так как плиты перекрытия, значит, плиты перекрытия опираются на ростверк, создают дополнительную нагрузку. Если мы представим, что у нас сваи-стойки, то есть они опираются на непросадочный грунт, твердо встали и несут свою нагрузку, то по результатам расчета нагрузка на сваю, максимальная нагрузка это будет 25,5 тонн, зелененькие. То есть, под центральными несущими стенами максимальная нагрузка на сваи приходится от веса дома. 25 тонн. Наименьшая нагрузка 3,41 тонна – это где терраса и крыльцо. Минимальная нагрузка. Значит, требуем несущая способность сваи, то есть основанием под сваи, должна быть… Коэффициент 1,4 умножаем на максимальную нагрузку на сваю 25,5 тонн. Получаем несущая способность сваи должна быть 35,8 тонн. требуемая несущая способность. Строим график несущей способности грунта в пятне застройки. Где у нас по горизонтальной оси это нагрузка на сваю. А по вертикальной оси у нас глубина заделки сваи. И вот мы видим по горизонтальной оси 35 тонн. Это вот примерно здесь. 35 тонн на глубине 8,5 метров наш грунт не держит. Забивная свая 200 на 200 продавливается. Она не обеспечивает несущую способность. А если мы возьмем стандартную слою 200 на 200, 3 метра, и забьем ее в землю, то она будет держать 16,2 тонны. То есть предельная нагрузка должна быть 11,6 тонн. А у нас в расчетной схеме 35 тонн. Что же это значит? Вот, вот график деформации нашего фундамента нагрузка от дома встает на ростверк, ростверк передает ее на сваи, и сваи продавливаются. Там, где значительно больше нагрузка от сваи, те сваи продавливаются быстрее, сильнее, но при этом они часть своей нагрузки, из-за того, что они продавливаются, передают на соседние сваи, менее нагруженные. И вся эта избыточная махина передается поступательно от более нагруженных слоев к менее нагруженным слоям и получается, что максимальная просадка там полтора метра, то есть дом будет садиться, садиться, садиться на полтора метра в максимуме и там полметра в минимуме, то есть дом будет вдавливаться в грунт и вдавливаться будет в грунт ровно до тех пор, пока ростверк не упрется на основании и не будет работать как мелкозаглубленная лента, то есть передавать часть нагрузки на грунт, тем самым снимая нагрузки со сваи. И вот в каком-то момент настигнет точка равновесия, и эту точку равновесия мы сейчас найдем. То есть вот это эпюра давления ростверка мелкозаглубленной ленты которая работает как мелкозаглубленная лента на основании. Что мы видим? Что зеленые участки это максимальное давление ростверка. Здесь зеленые это 18,5 тонн на метр квадратный. А синие зоны это минимальные зоны давления ростверка на грунт, которые минимально там где-то полторы тонны на метр квадратный. То есть центральные стены, они самые загруженные. Самые самую большую нагрузку держит и поэтому давление под ростверком здесь максимальное. Где террасы, крыльца и наружные стены, там давление ростверка вместе с работой со своими обеспечивает хорошую несущую способность. И вот так вот будет деформироваться наш ростверк при совместной работе со своей то есть когда ростверк опирается на основание, то есть, Максимально нагруженные участки, это зеленые, продавливаются больше, они продавливаются больше и дают усадку там 6 миллиметров. Минимально нагруженные участки расчетной схемы, синие, они дают минимальную просадку, всего-то там где-то 1 миллиметр. И что получается? При нас СП регламентирует, что максимальная просадка должна быть 150 мм, а у нас при совместной работе свай и рост получается 6 мм. То есть отличный запас. И относительная просадка должна быть, там 6, должна быть по СП 20 10 у нас 6 десятитысячных. То есть по деформациям свайной ростырковый фундамент. Работает хорошо, когда сваи и ростверк работают вместе, передают нагрузку на грунт. Но когда мы по типовой схеме армируем наш ростверк и рассчитываем вот при такой совместной деформации, у нас получается довольно печальная или красная картина. То есть красный участок в расчетной схеме это – это тот участок, который не отвечает э, прочности, надежности, по одному из расчетов. То есть расчет на ломающий момент, расчет на поперечную силу, расчет по раскрытию трещин, длительное раскрытие трещин, кратковременное раскрытие трещин. То есть, если мы просто кормируем нижней поддольной арматурой три подка и верхней продольной арматурой в три подка, то все это связано с хмутом из насмерки с шагом 400, то такой фундамент не проходит, не отвечает параметрам надежности, он даст трещину. Нужны зоны усиления. И мы наш ростверк армируем дополнительно дополнительными стержнями. Зеленые зоны – это, вот только вдумайтесь, 12 12 арматур с диаметром 12, то есть получается чуть ли не с шагом 50 мм. То есть вот такие избыточные нагрузки возникают в ростерке, что нам либо нужно 12 диаметром 12 арматуры, ну, соответственно, там либо 8, 20 арматуры, там либо 10, 16 арматуры. Тут можно подбирать варианты. Но факт в том, что нам нужны зоны усиленного армирования. И тогда у нас, если мы берем фактический пример, фактический расчет, то вес фактического арматурного каркаса составит почти полторы тонны. Почти полторы тонны. А что плита? Расчетная схема фундаментной, плоской фундаментной плиты толщиной 300 мм. Загружаем теми же самыми нагрузкой от стен. Единственный момент, что плит, плиты пола первого этажа выведены из этой нагрузки, потому что плита фактически является полом первого этажа. Вот так будет выглядеть схема деформации фундамента под нагрузкой. То есть минимальная просадка 12,5 мм, максимальная просадка почти 20 мм. То есть э, за счет того, что плита всей своей плоскостью упирает основанием, основанием, она будет практически одинаково распределять нагрузку от веса стен и вдавливаться в основание э, равномерно. То есть в любом случае наша предельная просадка меньше 150 миллиметров, которыми регламентирует нас СП, и относительная просадка 8-10 тысячных тогда как СП регламентирует нас 20-ю 10-тысячными относительную осадку то есть этот фундамент тоже достаточно жесткий и дает очень маленькие деформации под нагрузкой вот так выглядит эпюра давления нашей фундаментной плиты на Основание. То есть синяя зона – это зона наименьшего давления, то есть за счет того, что здесь большая площадь опирания. Внутренние стены опираются на широкую площадь, поэтому давление на грунт становится маленькое. По наружным стенам у нас тоже достаточно большая нагрузка, и, но она распределена на меньшую площадь фундаментной плиты, поэтому давление на грунт большее, чем в центральной части фундаментной плиты. То есть минимальное давление в центре плиты – это будет 3,5 тонны на метр квадратный. Максимальное давление по краям фундаментной плиты – 25 тонн на метр квадратный. Итак, заармировали мы, если заармируем нашу фундаментную плиту по типовой схеме, то есть нижняя сетка ячейка 200 на 200 миллиметров из 12 арматуры, верхняя сетка с ячейкой 200 на 200 из 12 арматуры, то мы видим, что расчетная схема также не проходит по прочности. На стыке террасы и дома, на стыке гаража и дома, на стыке крыльца и дома возникает напряжение, которое требует большего армирования. Вот так будет выглядеть фактическое армирование, схема армирования фундаментной плиты на, данном, на данной геологии. То есть верхняя сетка, мы ее можем смело практически по всей площади армировать ячейкой 400 на 400. И только местами делать усиление, то есть на стыке террасы дома, крыльца и дома, сделать усиление с шагом 50. Нижнее армирование. Ну, только фактически, где террасы, крыльцо и гараж, мы можем выполнить армирование 400 на 400. В основной части требуется армирование 100 на 100. И только вот еще в местах примыкания террасы к дому, крыльца к дому, нужно выполнить усиленное армирование с шагом 50 миллиметров. Ну и вертикальное армирование тоже все это лягушками армируется. И вот на углах добавить стерженьки, чтобы на срез не сломалось кольцо и терраса. И получается, что фактически вес арматуры нам требуется 2,26 тонны. Итак, итоговое сравнение вариантов. Максимальная просадка, то есть результаты расчета. Максимальная просадка фундамента. Плоская плита имеет... 2 сантиметра максимальной просадки. Свальный рострковый фундамент всего 6 миллиметров просадки. Относительная деформация примерно одинаковая. То есть эти два типа фундамента – это довольно жесткая конструкция, которая хорошо сопротивляется нагрузке от дома. Но прочность при армировании по типовой схеме, она не обеспечена в двух вариантах. То есть, что плоскую плиту мы заармировали по типовой схеме и прочность не обеспечена, что свально-розыковой фундамент мы заармировали по типовой схеме и прочность не обеспечена. Арматурный каркас. Если мы берем слепую по типовой схеме, по прикидке, нам требовалось бы 4,15 тонн. 4,15 тонны. Но если мы сделаем расчет, то вдруг оказывается, что можно вдвое сократить Вес арматурного каркаса. С вально-рослыховым фундаментом вслепую, по прикидке, мы заармировали и получили 0,63 тонны. Но после того, как сделали расчет, поняли, что это очень мало арматуры и требуется почти полторы тонны. Вес арматуры. И вот если мы эти данные вводим в нашу схему определения стоимости прямых затрат, то получается, что плоская фундаментная плита становится дешевле, то есть 526 тысяч, а свайный ростерковый фундамент вдруг становится дороже, то есть почти миллион. Получается, что плоская фундаментная плита вдвое дешевле, чем свайный ростерковый фундамент. Опять же, при условии, если выполнен расчет и прочность одной и другой конструкции обеспечена. Какой хочется сделать вывод из сопоставления этих двух расчетов, что это должен не заказчик выбирать фундамент, не заказчик должен навязывать конструктору-архитектору, какой тип фундамента нужно выбирать, а нужно, чтобы геолог, архитектор и конструктор вместе решили, какой тип фундамента возможен на этом участке. Какой подходит под архитектуру, под перепад рельефа, и выполнить расчет, и подобрать нужные армирования, и уже после этого определять стоимость. То есть какой вариант фундамента будет более эффективен. Ну и еще главный вывод, что творческим людям, архитекторам надо давать свободу. Только в этом случае можно получить красивый дом. Уже, правда, за дорогие деньги, за, дешевый, э, за небольшие деньги уже дома не строятся. То есть заплатить миллион девятьсот тридцать тысяч за конструкцию фундамента и получить некрасивый дом, ну, это преступление на самом деле. Вот, поэтому всех призываем выполнять расчет фундамента, а не делать вслепую по типовой схеме. На этом у меня все. Спасибо за внимание.